Слава нашему Господу. Э, у нас гости. И как я предоставим гостям нашим, чтобы они послужили нам. У нас в гостях с, с, с, с, с Закарпаттия брат Вася Немиш. Он будет тоже служить словом. У нас с Орегона брат Миша. Это Лидин Папа. Он тоже послужит словом Господним, Так что мы... Наберемся терпением, и а уже брат Вася будет нам играть и говорить слово, и свидетельствовать. И пусть Господь благословит, и Божие благословение каждому из нас. Дорогие братья и сестры, слава Господу. Мне нравится так называть наших братьев братьями и сестрами, потому что мы все братья в Иисусе, правда? Аминь. Слава Ему, слава Ему. Я сегодня так много разговаривал, что... Километры, знаете, был переводчиком церкви для брата Василия, и там еще один брат был, Сан-Антонио, и столько наговорился сегодня, что э, сказал Илью, хватит для меня. Но ну, он сказал, давай пару слов. Слава Богу, потому что наш Бог хороший. Аминь. И он показал нам свою любовь, доброту через Иисуса Христа, и мы благодарим Ему за это. Холодновато чуть в Хьюстоне, правда? И э, не всегда так э, погода такая у нас холодная, но бывает иногда. А знаете, что э, про этот холод написано в Библии. И вот я хочу прочитать из Бытие, э, 8 глава, 22 стих. И, и здесь Господь, это слова Божьи, говорится так. Впредь. Во все дни Земли сияние. И жатва. Еще раз. Впредь во все дни Земли сияние и жатва. Холод и зной. Лето и зима. День и ночь не прекратятся. Это слова Божьи. И мы, и мы видим, что они исполняются. Даже вот тут в Хьюстоне, да, где жара летом, я же невозможно так дышать. Но холод приходит. Почему? потому что у него есть кто? Есть Господин, это Бог. Все, все, что нас окружает, слушает Его, Хозяина Господа нашего. Слава Богу! Помню, вот когда я принял гражданство, американское гражданство, поехал в Европу, сначала хотел вместе со семьей поехать в Румынию, ну, там навестить наших родственников и мы приземлились в Венгрии и там уже с Венгрии на автобусе мы поехали в Румынию и вот на границе там между Венгрией и Румынией нас остановили проверили документы у меня был американский паспорт я показал у жены у детей все легко проехали после того с Румынии поехали на Украину Навестить уже моих родных. И то же самое на границе там, американский паспорт. Нет проблем никаких, ни, никаких бумаг. Если имеешь американский паспорт, то э, э, легко так проехали и все. И стал и подумал, а, как хорошо иметь вот преимущество такое, да, американский паспорт. Вау! Но помню, приехал сюда английский ноль. Начал все так с нуля. И чтобы, вот гражданство, чтобы получить гражданство, надо было такие усилия, представить, чтобы выучил вот эти все вопросы. И не было легко американское гражданство получать. Надо было вот эти тесты да, пройти через тест, чтобы получить гражданство. Помню, и Слово Божье апостол Павло знаете, у него тоже было гражданство, но не американское. А знаете, какое? Римское, да? И говорится там в Деянии апостолов» 22 глава, сейчас я прочитаю. Деяние апостолов» 22 глава, 27 стих. «Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, скажите мне». «Ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». 28 стих. Ты, ты, ты, начальник отвечал, «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал, «И я родился в нем». Видите, после того, как вот этот начальник узнал, что апостол Павло он является римским гражданином, даже перестали бить его, потому что в то время быть гражданином Римля это было что-то. -э, могу сказать, э, вот как сейчас быть американским гражданином, да? Проходишь границы, нет проблем, только паспорт показываешь и все. Но так было. И, э, братья, то, что хочу сказать, и хочу прочитать еще из Библии, э, из Филиппиан, книги Филиппиан, филиппийцам, Третья глава, 20, 20 стих. И тут говорится о другом гражданстве. Иметь американское гражданство это хорошо. А, ну как, проходим вот эти тесты, и, испытывают нас, спрашивают, как мы сюда при, приехали и так, и так. И нелегко не получить. Но знаете как, наши не сдаются. Правда? А, и это хорошо. Но, видите, есть другое гражданство. И тут написано Филипп, э, Филиппийцам 3 глава 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». И хочу сказать, Господь, помоги нам в этом. Иметь вот это гражданство хорошо, но самое главное в нашей жизни, чтобы мы имели э, вот то жительство, так как написано здесь в Евангелии на небесах. Хотите это, братья и сестры? Да. Мы, мы проходим через испытания. Мы проходим через все это вот болезни. Вы знаете, я, я не должен вот вам напомнить. Каждый из нас проходит через чего-то. Господь испытывает нас. Но мы желаем то гражданство. Мы желаем быть там с Ним. И я хочу, чтобы в этой молитве, которую мы сейчас будем совершать, чтобы мы молились, чтобы Господь помог нам всем держаться за Него. Братья и сестры, от Него приходит сила. Но зависит от нашей веры, как я подойду сегодня к Нему, как я буду просить Его. Зависит от тебя, от тебя, от меня. Бог дает силы. И давай, давайте будем молиться сейчас, чтобы Господь укрепил нас чтобы Господь благословил сегодня вот это служение, братьев, которые будут проповедовать. Чтобы Господь дал силы через Духа Святого. И чтобы Он помог нам э, вот дойти. Не знаем, сколько еще будет, но чтобы Господь помог нам. И пусть Бог благословит. Давайте придем на наши холедии. Будем молиться Господу. Я рад сегодня всех приветствовать любовь Иисуса Христа, мир Божий. Вам. Сам я из Украины, фамилия Немеш, Василий, а если хотите больше узнать, добрата гугла в гости, он все знает. Он у каждого что-то есть, что сказать. Ну, я сам, фамилия у меня духовная большая, Баптист Баптистович, крещенный Духом Святым со на языков, соблюдающий заповеди Господние. Три фамилии, но это я родил. Я хотел бы спеть псалом, который Бог дал мне однажды в Кемерово. Это далекая Россия. Сибирь. Сибирь. Это не север, а сибирь. Я наконец разобрался, что я был и на севере, и в Сибири. И там, то тайге, дал мне Бог этот псалом. Я люблю славить Господа. А что побудило меня написать? Я бываю в адвентистах седьмого дня. Я люблю всех. И каже, только у нас говорят о трехангельской вести. Только у нас. Я поехал в Сибирь, возревнувал, и Бог дал мне не только проповедовать, а петь о трехангельской вести. Еще я не был у них, но буду и скажу, что мы тоже не только проповедуем, но и говорим. О трех, э, не только говорим, но и проповедуем о трех ангельской весе. Это откровение слова, когда ангел летел посредине неба, держал в руках вечное Евангелие и возвещал всем племенам, народам и языкам. Почему я сегодня, я не знаю, почему я здесь оказался, вот это правда. Я вообще должен был улететь в пятницу утром, но флайт сделали cancel. Сегодня утром должен был улететь, тоже нету вылета, в 10 часов тоже нету вылета. И я поехал уже в аэропорт взять билеты, Взяли, дали билет только на 6 часов вечера. И вот у меня эта дочь, Лида, она такой человек, говорит, папа, не сиди в аэропорт, пойдем в собрание. Вот поэтому я здесь. Слава Богу! Мы имеем встречу, и мы не знаем, я верю в Бога, сотворившего небо, и землю, верю в Иисуса Христа, Сына Божия, и верю в Духа Святого. Христос говорит, когда я пойду от вас, лучше, чтобы я пошел, я вам пошлю Духа Святого. И вот как этот Дух Святой управляет, мы часто даже не знаем. Мы не можем сказать, мы не можем определить, мы не можем вычислить. Потому что решение делает Бог и посылает Духа Святого, который действует. Я был вчера в одном собрании, и там так они по темам берут, и проходили третью главу Деяния апостолов. Петр и Иоанн шли в храм Час молитвы 9. И вот э, я так полагаю, если бы они какой-то план составили, написали бы, как мы зайдем, что мы будем говорить, что мы будем петь, что мы будем делать, то э, у них бы так по тому плану не получилось. Потому что в то время, когда они заходили в храм, на крыльце этого храма сидел хромой человек. Я вчера эту тему слушал, просто американца, а я по-английски не очень говорю, я понимать понимаю. И вот когда этот человек сидел и он просил милостыни, когда Петр с Иоанном проходили, он смотрел на них. А Петр сказал, у нас серебра и золота нету. Знаете, когда Петр, что ему сказал первое? Петр сказал, смотри на нас. И он пристально смотрел на них. И Петр говорит, у нас серебра и золота нету. А что имею, то я тебе дам. Я имею то, что от Духа Святого. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. И он встал. Вот это делал действие Святого Духа. Это действие Бога нашего, которое он производит через людей. Потом люди все удивлялись и ходят и смотрят на Петра, смотрят на Иоанна. И уже если Петр хромому сказал, смотри на нас, то потом Петр говорит, вот в этом стихе я очки не взял, но не очень вижу. Здесь Петр говорит, что вы смотрите на нас. Ага, это 12 стих 3 главы Деяния апостолов. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь? А ну попробую я. Любые очки. О, мне любые идут, оказывается. Увидев это, Петр сказал народу. Мужи израильские, что дивитесь этому, или что смотрите на нас, как будто мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама Исаака и Якова, Бог отцов наших, прославил сына своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицем Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать нам, вам, человека-убийцу. А начальника жизни убили. Этого Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». И ради веры во имя его, имя его укрепило этого, которого вы видите и знаете. И вера, которая от него даровала ему исцеление, это пред всеми вами. Петр сказал на нас, не смотрите. У нас самих, мы сами по себе бессильны. У нас нету столько благочестия, чтобы делать, чтобы человек вставал. Это делает Иисус Христос, это делает Дух Святой, слава Ему, что Он так делает. Один человек просто каждый год приезжал на поклонение, это 8 глава Деяния Апостолов. Он был чернокожий, ефиоплянин, каждый год приезжал на поклонение, поклонница едет домой. Не знаю то расстояние, сколько. Но вот однажды Дух сказал Филиппу «Пойди и пристань к колеснице». Филипп подходит, садится, а тот читает пророка Исаию. Как овца, веден был он на заклание, как агнец пред безгласен. И Филипп ему говорит этому, Ифеяплянину, ты разумеешь, что читаешь? Он говорит, ну как я могу разуметь? Непонятные слова, непонятное пророчество. И Филипп начинает ему говорить об Иисусе Христе. Филипп начинает ему говорить о том, что совершил Иисус Христос на Голгофе, доезжают до воды, это не написано, сколько это времени. Не написано, что это Филипп распланировал. Это Дух Святой сказал, пойди, пристань. И вот когда Филипп объяснил, сказал ему об Иисусе Христе, они доехали до воды, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп говорит, если веруешь от всего сердца, можно когда принял крещение Евнух, Филиппа, ангел Божий, в другое место восхитил, а Эфиоплянин продолжал путь, радуясь. Вот это делает Дух Святой, в Которого я верую, Которого вы веруете, я так полагаю. Иисус Христос – это Господь, Который исцеляет, Господь, Который освобождает от всяких недугов, от всяких нечистот, который прощает грехи, который делает великое, неисследимое и чудное, бесчисла ему за это слава. слава. Я коротко расскажу вот с Василием Немишем, я не знаю, все знакомы, но я уже порядком знаком. И порой думаю, Вася, даже я говорю, Вася, пора уже домой ехать. Но вот смотрю, все равно он ездит, и Бог совершает какую-то работу. Ну, я был вот... Скажу, Лида, моя дочка, она в Хьюстоне живет, она немножко заводной человек такой, она всегда куда-то пойдем, куда-то с кем-то знакомиться, И вот они жили в Брукшире, Хьюстон, только с другой стороны Хьюстона, Брукшире. И <клёк> это первый день недели, народу, наверное, вот так, может быть, немножко больше. Я говорю, ну я же не знаю по-английски. Я пришел и был ведущий один собрания. Он говорит, ты скажешь какое-то слово. Я говорю, я не знаю по-английски. А, ну, я просто сказал, поприветствовал их, сказал, что я из Портланда и верю в Иисуса Христа. Вот так. И потом <кхм> они проводили собрания. Один говорил, второй, там женщина что-то говорила. И когда заканчивается это служение, наверное, часа полтора было служение, этот ведущий говорит, вот сейчас есть здесь брат из Портленда, я из Портланда, он будет молиться за исцеление и с помазанием елея. И у меня английский появился. Я встал и говорю, слушай, ну, с чего ты это берешь? Я не имею такого дара. Я не имею дара молиться за исцеление. Это, ну, вообще я верю, что Бог может исцелять. Но если вы все будете молиться, Бог может что-то сделать. И там были, ну, белые американцы, там были несколько африканских э, человек и мексиканцы. Вот, э, когда вот э, кончалось служение, зашел один человек, он, э, наверное, мексиканец, наполовину с африканцем, но он весь такой перекошенный, больной был, грязный, и он так сел. А этот ведущий собрание, ну, я стал э, говорить уже по-английски, что знаю, выдавать, что я... Дара исцеления не имею. Я верю, что Христос это может делать. Но как дара я такого не имею. Я говорю, я не хочу вас... Об... Но говорю, если вы будете молиться, а этот, который ведущий, он такой простодушный человек, он побежал на кухню и принес оливковое масло, бутылку. И говорю, держи руку. Ну я говорю, ну давай. И я вот так держу руку. А этот человек наливает мне столько масла, что я уже не могу в одной руке. Я держу в двух руках масло. Ну, говорю, ну что, будем молиться? Да, я держу так масло. Я говорю, за кого молиться? У кого есть проблема? Ну, со здоровьем? Кто хочет прощения грехов? И этот человек, который перекошенный, вот такой... Он говорит, ну, за меня, как я понял. Я говорю, приходи. Вообще, я сам по себе не такой смелый, Василий, он смелый человек, сильно смелый. Он... А я, я бы так никогда не делал. Вот если бы не Дух Святой, я бы так никогда не сделал. Подходит этот человек, и я беру, говорю, какая у тебя проблема? Он говорит: у меня позвоночник сломанный, корсет. Я говорит, много лет я хожу в корсете, вот такой. Я беру, поднимаю ему рубашку и все вот это масло заливаю за корсет ему. Оно потекло ему ниже, ниже, аж до пяток, да? И вот говорю, ну вот все, я что знал, я то сделал. А теперь молиться давайте вместе. Иисус Христос это Сын Божий, который творит чудеса. Не Вася, не Михаил, не Илья. Иисус Христос творит. Если вы все вместе будете молиться, если мы призовем имя Господа, быть такого не может, чтобы он не сделал. Он сказал, если даже двое или трое... Согласятся просить во имя мое, я то сделаю. Это обетование Иисуса Христа. Как они налетели, ну такой ревностный народ оказывается, как они налетели со всех сторон, как стали молиться, то не моя молитва, то молитва народа Божья была услышана. И для меня это было тоже большим, ну как шоком. Я, он берет... Плачет, видать, что он неверующий, потому что верующие, они, знаете, уже привыкли какими-то библейскими словами молиться. Он просто, thank you, Jesus, thank you, Jesus, этот корсет, выравнивается и плачет, thank you, Jesus. И я тоже плакал от радости, и все молились. Иисус Христос, Он планирует что делать с душами человеческими. И Бог наш запланировал, чтобы освободить, Бог наш запла запланировал, чтобы спасти грешников, Павел говорит, из которых я первый. Если бы не Иисус Христос, кто бы мы были? Если бы не сила Его крови, мы бы были погибшие, блуждающие во грехах, несчастные, пропащие. Но пришел Иисус Христос, умер за нас на Голгофе, Его кровь святая стала спасением нашим, его смерть стала жизнью, Его воскресение праведностью нашей. Мы святые, праведные, потому что оправданы кровью Иисуса Христа. И Он делал это, и он, делает, и он говорит: Я буду с вами до скончания века. Вот в это я верую. Что Господь вчера, сегодня и во веки Тот же. Люди, бывают изменяются, люди, бывают что-то пообещаются, пообещают, потом говорят, ссоры, не получилось, опоздал, что-то не получается, но у Господа нашего все получается. За Него написано так, Он ли скажет и не сделает. Быть такого не может. Наш Бог оставил нам Библию святую, Аллилуйя. чтобы мы в нее веровали, чтобы мы за Ним следовали, не за человеком, а за Иисусом Христом. И Он будет делать до конца дело, которое Он запланировал, спасать души человеческие. Он приходил к людям несчастным, которые ходить не могли, которых нельзя было вообще к обществу человеков допускать. И вот несчастные люди, они веровали в Иисуса, они видели в Нем шанс где можно получить из освобождения один прокаженный подходит к Иисусу и говорит если хочешь ты можешь меня очистить и Иисус говорит хочу очистить ложит руку вот я не представляю себе вот в наши дни чтобы это было прокаженный которого гниют пальцы гниет лицо гниют руки и вдруг он становится чистый вы можете себе представить, что делает Иисус Христос, когда слепой от рождения человек и вдруг становится зрячим. Его пытают, слушай, воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник. Он говорит, грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я всю жизнь ходил слепой, а теперь выздоровел. Кто поверит в Иисуса Христа, самый счастливый человек. Кто сердце ему направит... Не от того, насколько ты богат или беден. Нет того, насколько ты умен или не умен. Бог смотрит на сердце. Когда твое сердце открывается для веры, для принятия Иисуса Христа Господом, Господь делает великие чудеса. Я это уже видел много раз. Ну и Вася расскажет больше. Он больше странствует. Я имею семейку небольшую. У него тоже сколько? У меня Семь дочерей, Лида это вторая дочь, и два сына, а в церкви нашей Бог много, вот я живу в Портландии, я уже увидел даже в нашей церкви, Бог много-много делал чудес. Прощение грехов давал, освобождение от нечистых духов я видел, я видел, как Господь исцеляет, и Ему вся, за это все слава, слава Богу нашему. У меня есть такое желание, чтобы мы сейчас помолились. Он будет уезжать, он будет улетать. Он не знает, почему я здесь. Я тоже не знаю, почему я здесь. У него семь дочерей, у меня семь дочерей. У него два сына, и у меня два сына. Было три. Один на Лома Авраама, два здесь. 29 декабря прошлого года я должен был улетать. 29 декабря. Я вообще, у меня в планах у Хьюстон не было ехать, хотя у меня тут есть друг из церкви Нью Life. New, new life. New life. Да, new life. я был на конференции в девяносто третьем году, тоже с братишком и с баяном, <реклама> я жил у Негра Ленс Динибек. мама его Виолетта, отец Джиди, я найти их не могу, мы затерялись. Но вас нашел. Вернее, не я вас нашел, он меня нашел. Я был у Вадима, который уехал сегодня утром. А Вадим говорит, что брат, он говорит, брат Василий, а ты не хотел бы в Хьюстон поехать? Мы там начинаем все. Я говорю, ну я, собственно, реально не против, как Бог усмотрит. А Вадим говорит, я билет тебе куплю. Ну, тогда, кажу, едем. Едем. И мы приехали, он взял груз, это все Бог так благословил, у него груза не было, он должен был лететь э, самолетом сюда, угу. э, а Бог его тормознул, мы встретились вечером, а когда помолились, за утром Бог дал ему хороший груз и он приехал сюда. Бог иногда тормозит человека для своей цели для того чтобы его цель сбылась на этой земле. Мы не знаем, что Бог хочет дальше делать, но давайте, если как он уйдет, может я буду говорить, то мы его благословим, чтобы он был благословенный. Он не убедится, что я взял роль пресвитера на себя. Это роль пресвитера, это роль слуги. Чем больше звание, тем ниже положение. И Миша это знает, и я это знаю, и он это знает. Папа слуга детям. А если появился мальчик трехлетний, то это главнокомандующий в семье, попробуй ему что-то не дай. Он всех на места ставит, то, что должен делать, он плачет. Поэтому молимся, может нам Бог что-то хочет сказать, может нас Бог хочет утешить, но мне жена продлила на два месяца. А офицер, американский, не, он строгий, он дал мне до 1 марта, до 3 и я 1 марта улетаю домой. Я бы не был там, и вы знаете, есть семья, которая полностью развалилась. И я был в этой церкви, в Токарева. Я не должен был быть там, они, север это с Вашингтона я еще должен быть. У них там умерла жена 20 лет тому назад. Муж разочаровался в Боге. Выписал себе жену из Москвы. Она колдунья, связался с атеистами и 20 лет без Бога. Я не могу вам подробности рассказывать, как это все произошло. Меньшая дочь, лесбиянка. Один сын, 36 лет, никуда. Второй сын, вроде, у церкви там. Дочка и зять, он тоже ушли в мир. 16 лет в преломлении не участвовал. Сегодня Бог изми... изменил жизнь этой лесбиянки. Бог изменил жизнь отца. Бог обезвредил эту колдунью, чем закончится, я не знаю, то ли чухнет в Россию, то ли пойдет в воду принимать крещение». В Спар Спартенбурге мне пришлось при преподавать 26 января холодной воде в озере Крещение. Так захотел молодой юноша, которого мир уже тащил за собой. Я, а я готов в огонь зайти. Ну в воде было бы наверное теплее чем в воде, настолько холодное, но однако Мороз отходит, он заключил заветы с всевышним. И когда он принял крещение, у меня есть кадрик, волны появились 50 сантиметровая волна начала идти. ни лодки, ни ветра, ничего нет. Что такое? А я кажу, море взволновалось от радости. Вода взволновалась И никаких последствий Мне говорят, слушай, заболеешь Холод, а я говорю, да как заболею Это, ну, ну я зашел во имя Иисуса Все, что ты теряешь ради Иисуса Оно тебе воздастся много, сто раз Все, что ты э, Замерз во имя э, Из-за Иисуса Оно э, тепло, тепло тебе будет Никуда, ни, и ни наснурка Даже никаких последствий Не будет, поэтому Молимся, вот почему я здесь, да, и жена понимаем. продлила мне э командировку на два месяца, ждет уже, дождется, и я жду, дождусь. Потому что ваша молитва достигает цели. Аминь. Мы не высоко думаем о себе, ни он, ни я. Мы не высоко думаем о себе. Мы просто слуги не понимаем, Господи. Но почему? Нормальные люди, у них все нормально, а у нас всегда препятствия. Для того, чтобы познакомились два, два раба, два, два слуги, что Бог будет делать дальше, мы не знаем. Благословен ты наш Бог, достойный славы. Благословенно твое спасение это э, деловые бездельники, А вас Бог да благословит. Мы готовы вам послужить. Угу. Теперь я скажу, братья и сестры, э, я вот с тех пор стал с собой возить елей помазания. Да? И я верю, что ни елей, и ни трава, и не пластырь врачевали Израиля но исцеляющее Божье Слово. Мы верим в действие Святого Духа. И Бог смотрит не так, когда-то Он сказал Самуилу. Я смотрю не так, как смотрит человек. Человек смотрит высота или маленький рост. Человек смотрит красивый или некрасивый, богатый или бедный. А Бог смотрит на сердце. И если бы я сказал, вот Бог хочет исцелить, и кто-то бы посомневался и сказал, нет, не хочет. Бог хочет. Бог хочет простить грешника. А кто-то бы сомневался и сказал, нет, он не хочет простить. Бог хочет освободить бесноватого или не хочет? Он хочет. Он пришел для этого. И, наверное, вот знаете, кто виной тому, что я остался? Вот признался вот этот Илья. Я говорю, слушай, ну что ж, я молюсь, не получается вылететь. А Илья... Мы четверг вечером, я его не знал, не видел. Да. Мы поговорили, он говорит, молюсь Богу, Господи, задержи самолет, оставь. Вот поэтому я здесь. Так что виноват Илья. Если у кого есть желание, я много раз, много-много уже видел милости Господних. Я никто и ничего не значил. Значит, Дух Святой. Я ходил под мост, вот Василий один раз когда-то был тоже, Под мост кормил хомлесов. И я там видел такие чудеса Господни. Один подошел черный человек, и так улыбающийся... Вот Лида как раз и была, говорит, папа, он хочет, чтобы... Ну, подходят, чтобы помолиться. Я спросил его, говорю, ты так смотришь хорошо? Ну, по-английски я говорю, какая у тебя проблема? Он говорит, я смотрюсь хорошо, но внутри у меня так плохо, помолись. И я беру его, так начинаю молиться за него... Начинаю молиться, и вдруг этот человек, молодой, падает, и глаза у него разные, ну, пошло в одну сторону, язык вылез, пена идет, и припадки бьют, а я аж не готов к этому был. И я вот так стою на колени, а тогда раздавали чашки мы, вот я раздавал чашки, 750 тарелок вот этих, и все бомжи, и там с других... И я, Господи, что же делать дальше? И вдруг я молюсь, Господи, ну что-то сделай. Его вот так подкидывают, и я встал на колени. Вдруг, с другой стороны, американец подходит и начинает молиться. Во имя Иисуса Христа нечистый дух выйди. А он кричит, отпустите. Он говорит, нет, теперь ты не будешь жить в этом человеке. Во имя Иисуса Христа и начинает молиться на иных языках. И для меня это подкрепление. Мы вдвоем начинаем молиться. Это, может быть, минутка прошла. Начинаем молиться на иных языках. И он раз, и все. Мы берем его одежду и вытираем ему Шилу. всю слюну, пену. Поднимаем вдвоем его. Он говорит, знаешь, что с тобой сейчас произошло? Тебя освободил Иисус Христос. Иди, прит не греши. Аллилуйя. Вот Господь так делает. Я в это верую. Но... Кто имеет нужды? Мы вот встретились, не знаю, будем встречаться или нет. Кто имеет нужды? У меня есть, пошло будем. Елей, у вас есть вера. Я что ношу, елей ношу, да? И веру Божью, да? Давайте мы желающие есть, да, помолимся. Да, кто желает, кто имеет болезнь, нечистяче. выходите и Господь исцеляет. Я, я личный свидетель, когда э, были, когда жертвы, помните, молились за меня. У меня печень болела, желудок, я страдал. Когда помолились за меня, я забыл, что такое печень или желудок. Я таблетки не пью. Друзья, это Господь делает. Аминь. И это, не стесняйтесь, приходите. Господь на этом месте. Господь на этом месте. Аминь. Молимся за Я чувствую Иисуса здесь. Ну что я видел, я видел, вот когда под мостом мы кормили людей и потом, я не знаю, деноминаций, каких конфессий, это баптисты, лютеране, минониты, э, какие еще бывают, да? Но когда мы, вот просто после окончания вот, убирали все э, грязные, что побросали, чашки и потом мы собирались и брались за руки. Это много может усиленная молитва праведных. Когда мы начинали молиться, и я тоже видел освобождение от бесовских духов. Я видел прямо, вот люди несчастные бегут, бегут слушать, дай, дай я помолюсь. Вставал в круг, и мы молились. Все, кто на каком языке, я, я не понимаю английского, я молюсь на иных языках. Я знаю, Дух Святой это больше может сделать, чем я себе могу представить. Мы даже собрания бывает Оканчиваем так. А тому, кто действующий, силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем мы помышляем, Аминь. тому слава. Вот поэтому в этом есть великая сила. Давайте. Тебя как зовут? Виктор, дай-ка руку. Василий, давай-ка руку. Давайте кто с верой может. Еще. На основании двух мест священного Писания, Матфея, 14 глава, 36 стих, когда он пришел в страну Генесарецкую, и люди просили его, чтобы им прикоснуться к краю одежды его. Это одно место. А второе послание Коринфянам, 6 глава, 16 стих. «Меня радуют эти места. Это не придуманные места, это не измененные места, это места, переданные нам». Там написано, какая совместность храма Божьего с идолами, ибо вы храм Духа Святого, как сказал Бог. Селюсь в них и буду ходить в них, и буду им Богом, а они будут моим народом. 60 лет я жил с пороком сердца. 60 лет. Учил людей, чтобы прикасались Иисуса, не знал как. А потом я сам начал прикасаться, потому что у меня были три сердечные болезни. И если Бог меня не исцелил, мне уже надо было или батарейку, или сердце менять, а у меня даже на батарейку денег нет. Ни на что нету. И я прикасался так, и плакал, и говорил, Господи, Ты исцеляешь людей, почему меня обходишь? Я не знаю, когда это произошло, а сегодня просто держу на всякий случай. Я здоровый, благословенный, когда молюсь, потому что я прикоснулся тогда, когда он был в сердце. Я прикоснулся его. Прикасание ваше – это ваша вера. Кто научил ту женщину... Я видел, как за рукава берутся во время молитвы, как за пиджаки берутся во время молитвы. Он правду говорит, так оно есть. Человек ищет веры, как бы прикоснуться к Богу. И вот на основании этих двух мест, я был на волине в одной церкви, пришел человек, пять детей, щитовидная железа, вторая борода здесь. И когда он прикоснулся Иисуса и Своей болезни, После молитвы он говорит, братья и сестры, Иисус меня исцелил. У него кожа повисла, как у цапка или как пустой кошелек. Был набитый, а сейчас ничего нет. Я говорю то, что я видел. Сестра кричит, меня выписали домой после ковида. У меня больше половины легких не работало. А сейчас я дышу и дышу. Меня Бог исцелил. Чигана Бог исцелил ходить. Еле ходил, молодой. Теперь меня, кажется, никто не догонит. Бабушка, вера, пророчествуя, и двумя палочками вот так еле-еле ходила. Сегодня, как молодая девушка, 80 лет, забегает. Куда? Куда делась эта болезнь? У нас есть сила, у нас есть власть прикоснуться Его, потому что мы дети Его, мы дети Его. И если вы. Уверены, что Иисус живет в вашем сердце. Пожалуйста, зачем вам жить дальше с болезнями? Почему бы вам не исцеляться? Бомжи исцеляются. Я видел это, как исцеляются люди далеки от Бога. Да, я видел это. А мы же народ Его. Мы люди, которые пришли во имя Его, Он между нами, Аллилуйя, слава Ему. Он, дайте Ему все болезни, потому что Исаия говорит, Он взял на себя, но Он нахальну не возьмет. Он вырывать вашу болезнь не будет. Вы должны попросить и сказать, Иисус, вот этому я болезнь, возьми от меня». Если бы я вам стал рассказывать, сколько он исцелял нас, наших детей, жену мою, кэнсел, рак печени, фиброма узлова с очагами, 24 года тому назад, клиническая смерть три раза, умерла, ангел ее повел, а я сказал ей... Попробуй мне умри, я достану тебя на том свете. И когда ангел ее отвел, что она меня уже не видела, перед ними как плазма была большая, и черные и белые тучи борются за ее жизнь. И вдруг я появился по пояс, это она рассказывает, и начал кричать на смерть. Она уже все, ушла, уже меня не видит, она уже на том, на том свете. Тогда ангел берет ее, и я начал кричать на смерть. Во имя Иисуса, зачем ты от меня взяла? Нас Бог благословил до старости. Ангел берет мою жену за руку и кажет: возвращайся в тело. И по дороге обратной возвращения она видела свое надгробие. Немеш Мария Васильевна умерла, родилась 3 ноября 52 года, умерла. Она видела, когда умерла, забыла по сегодняшний день. Не может вспомнить, ангел стер эту смс это видеовидение видение, сер, и все, она не помнит. Уже 24 года прошло, как я должен был быть вдовец, но я не вдовец. Думаю дожить до 120 лет и еще через 40 лет приехать в Хьюстон. Так написано в Бытие 6.3. Стойте на слове и берите свою долю, потому что написано «Господь есть часть наследия моего». «Господь есть сейчас наследие моего!» Аминь. Если бы он сегодня привез нам сюда для каждого из нас какой-то какой презент, какой-то подарок, и сказал, посчитал, я для каждого привез подарок, и вдруг он мне не дал. Я бы сказал, Миша, а где мой подарок? А мне черта не даешь. Да и мне, ты сказал, что каждому, что, почему меня ушел? Я думаю, что я бы до тех пор не отпускал, пока бы не дал. Так и Бог не, вот, так и Яков говорил, «Не отпущу тебя, пока не благослуешь меня». Братья и сестры, между нами Иисус, Аллилуйя, а слава аллилуйя, Его, аллилуйя. прикоснитесь аллилуйя. Его в вашем сердце, и да благословит вас Господь, аллилуйя. и будьте здоровы, и не жалуйтесь больше ни на что. Еще скажу, братья и сестры, я первый раз вижу вас, и не знаю, будем мы встречаться или нет, но... Если мы будем говорить не на основании Библии, это будут пустые слова. Но есть такое слово. «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Это не как-то иначе. Только по вере. Исцеление по вере происходит. Прощение происходит грехов по вере. Крещение Духом Святым. По вере, и никак иначе. Поверить, да. не через исполнение, вот я что-то буду делать, и потом я стану праведным. Вот я что-то начну исполнять, и потом Бог ко мне обратит внимание. Приходили несчастные, грешные, никому не нужные люди, и только Христос видел и говорит, по вере твоей будет вам. По вере вашей будет вам. Если сердцем будешь веровать, а устами исповедовать Иисуса Господом, спасешься. Поэтому кто не пришел ко Христу, я не знаю, может быть, вы, вы все спасенные люди. Кто не пришел к Христу, кто не освобожденный от нечистоты, кого гнетет какая-то нечисть, какое-то беззаконие, Христос предлагает, придите ко мне все. Кто натружден, кто угнетен, кого мучит дьявол, придите и найдете покой душам вашим. Веруйте в это, получите это. Всякий верующий получает. Еще раз помолимся. Благословен Благословенный наш Бог, достойный славы. Благословенный твое сирое имя. Аллилуйя, слава тебе. Господь, слава тебе. Аллилуйя, хвала тебе. Мы прикасаемся тебя, нашего Бога, нашего Иисуса, который вчера и сегодня, и в веки тот же. И ты видишь те, которые имеют болезни, которые прикасаются, да будет им всякая болезнь. Засов не перестань. Выйди во имя Иисуса. Сухая, за, засохненькая, трава скошенная на солнце. Да запретить тебе Господь, и мы запрещаем тебе мучить народ Божий во имя Иисуса Христа, лишает тебя права. По книге Исаии, который написал, он взял на себя наши не и понес наши болезни. И ранами Его мы исцелились. Аллилуйя, слава Тебе! Аллилуйя, хвала Тебе! Вот даем славу Тебе! За здоровье здорованы нам! Хвала Тебе, аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя, слава Тебе! Аллилуйя, слава тебе! аллилуйя, слава тебе! аллилуйя слава. Много говорить не буду. Хотя я мало говорить не могу, но много говорить не буду. Я хочу для всех нас зачитать одно местописание. Павел, брат наш, пишет римлянам послание и начинает его очень прекрасными словами я хотел бы, чтобы сегодня каждый подумал о себе. Вот с чего начинает Павел. Римлянам первая глава, 14 стих. Я должен Елинам, варварам, мудрецам и невеждам. 15 стих. «И так что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что это есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано «Праведный верою жив будет». Три слова желаю вам оставить. Я должен, я готов, я не стыжусь. Эти три слова вы можете запомнить. Кажет Павел, я должен всем. Кому вот что должно. Мы ни у кого ничего не занимали. Но тут надо понять... Бог дал нам залог Духа Святого на онный день, Он занял нам, а сейчас отрабатывает, чтобы рассчитаться с Ним, своей жизнью и своим служением. И когда Павел говорит, что я должен, скажите, отцы и матеря, что вы должны вашим детям? А теперь скажите другой вопрос. А что ваши дети должны вам? Один человек оставил отца и мать. На время, почти на всю жизнь. А потом пришло ему сознание и пишет послание. Большое послание написал. На целую тетрадь. Там все было, там всякое разное. Я не хочу все поднимать. Но он сказал, мама, я с тобой рассчитаюсь за то, что ты меня ускормила, Куплю тебе три бетона молока, примерно столько я с тебя высосал. Он так сказал. А тебе, отец, я ничего не должен. А потом, когда позвонили из Средней Азии, если хотите видеть вашего сына, заберите его, он еще жив. И отец этого сына ушел в Среднюю Азию, в Удмуртию. Нашел его там. Это отец, которому сын написал, «Я тебе ничего не должен!» И отец, исполняя свой долг отцовства, идет, приводит его. Он понял любовь отцовскую. Он не жил до глубокой старости, но успел перед смертью покаяться. Аллилуйя! Братья и сестры, я готов. Если вы не чувствуете, что вы кому-то что-то должны, то вы никогда не будете готовы. Я должен, а теперь я готов. Я готов идти благовествовать. Знаете, закон благовестника, я сам миссионер, уже годами, больше 30 лет, закон простой. Я не знал это сначала, я не знал это в половине, я узнал это как раз в рассвете сил. Если ты кому-то хочешь сказать о Боге, скажи сперва Богу о том, кому ты хочешь сказать и в тебя получится, потому что Христос дал Святого Духа, а Дух Святой связной. Вы знаете, что такое связной? Раньше, когда телеграф был, нас подключают, подключили. Алло, алло, о, мамулька, я, ты меня слышишь? Все, связной. Благодаря этому оператору мы имеем общение друг с другом. Говорят, что вредный телефон. И дьяволу им называют, и как хотят. Но благодаря ему мы можем пообщаться. Можете позвонить мне, когда я буду на Украине. Я слуга ваш для Иисуса. Так мне Бог сказал, чтобы я так говорил о себе. У меня разные звания. Я закончил разные духовные семинарии только для того, чтобы бороться с семинаристами. Знание мне дало, но ни смирения, ни кротости, ни уважения. Поэтому, когда вы должны, то тогда вы готовитесь к этому и скажете, о, я готов. Вы знаете, у Бога есть проблема. Прочитайте дома 5 Исаии, в царя Озии видел я Господа, 5 Исаии, и там найдете такой стих. Исаия заплакал и сказал, горе мне, погиб я. И вдруг один из серафимов берет не голыми руками, а клещами уголи жертвенника и приносит до уст Исаии. Не дай Бог. Ангел боялся этого огня, и живому я не знаю, что с губ у Исаи. Но когда он коснулся, беззаконие отпало, и ухо слышит голос. У Бога есть проблема на небе. Господи, вот я, пошли меня. Бог задает вопрос, кого мне послать? И кто пойдет для нас? Это нужда пожизненная, пока люди на земле, Бог все время к ним, к нам, кого-то посылает. Посланники от имени Христова. Я один из тех посланников, которых посылает Господь. И я прошу вас, примиритесь с Богом. Все. Аллилуйя. Примиритесь с Богом. Посмотрите на эту молодую пару, что сзади под руку держат один одного, брат и сестра. Наверное, вы муж и жена, да? Но это видно, потому что чужую не возьмешь, потому что могут по башке дать. Муж и жена. Примиритесь с Богом, чтобы дружить с Ним настолько близко, чтобы не только под ручку, а еще вам что-то скажу, то, что говорит Писание, Соединяющийся с женщиной, я уже не буду говорить так, как там написано, женщиной становится одна плоть, а соединяющийся с Богом, становится один дух, не два, один дух, соединяющийся с Господом, вопрос, как соединиться с Ним, этот Дух Святой вам откроет, Когда сегодня была Хлебопреломление, в 15 главе Иоанна написано, кто прибудет во мне, и я в нем. И в 6 главе Иоанна есть там такой стих. Кто будет есть тело мое и пить кровь мою, тот будет пребывать во мне, и я буду пребывать в нем. Вот этот глоток вина, который есть кровь Иисуса Христа, вот этот кусочек тела, Который есть плоть Иисуса Христа, оно пребывает в нас. Вот пребывание нашим в Нем, а Его у нас. Поэтому Я должен, я готов, и я не стыжусь. Не стыдитесь, потому что кто посадится меня и, твои, и моих слов, вроде всем прелюбодением, того я постыжусь в Отца, перед лицом Отца в Царстве. В аду есть одно отделение. Я не буду говорить, откуда я это знаю. Есть одно отделение, где вот такие доски широкие и вот такие просветы маленькие. И отсюда бьет свет, а там люди прячутся от этого света. И тот, кто видел, задал вопрос, Иисус, а что они делают? «Им кажется, стыдно было меня, когда жили на земле. И за то, что они стыдились меня, а теперь я стыжусь их». И этот свет проницает им свет Евангелия, это это свет не ада. И они прячутся за эти доски, чтобы спрятаться от этого света. Добро свят вас Господь, пусть все светит вас. Вашим светом и благословит вас. Всякая семья начинается с двух или трех. В Германии, кто не был, тот не знает, не знает гер... германскую пословицу. В Германии человека, у которого нет успеха, у которого нет смысла в жизни, называют нуль. У нас называют бомж. В России бич. Каждую стране называют, я не знаю, как в Америке бомжей называют. У нас это, это хороший перевод. Без общественного места жительства. Бомж. Бич – бывший интеллигентный человек. Бывший. У каждого название есть своя расшифровка. Поэтому смотрите, для того, чтобы... Достичь человека не надо играть роль бомжа, а надо пойти к нему туда и подать ему руку общения. И я не стыжусь, потому что это сила Божия, она меняет жизнь, она прощает грехи, и она дает спасение в загробной жизни. Давайте мы встанем, помолимся, благословим друг друга. И если даст вам Бог еще желание, да будет его воля. Это все Дух Святой, который является связным. Благословен ты наш Бог, достоин славы. Мы сердечно благодарим тебя за это общение. Мы благодарим тебя за каждого, кто есть на этом месте. Твое благословение поспочит на нас. Благодарим Тебе, Господь, за Сына Твоего Иисуса. Благодарим Тебя за Святого Духа. Благодарим Тебя за силу Святого Духа, за мудрость Слова, за силу и власть Слова, за то, что на эту силу, в которой время мы живем, Ты дал нам силу, потому что на силу нужна сила, и без Твоей силы мы не могли бы победить этот мир. И, я, и эта сила, победившийся мир, есть вера наша, которая дана от Тебя. Мы за это духовное богатство очень благодарны Тебе. Раз, разъезжаясь в разные места, мы благословляем друг друга Твоими словами. Помоги нам, Господь, всегда чувствовать долг наш, всегда ответственность, готовность и никогда не стыдиться благовествования, потому что это и есть сила на созидание, на спасение, на прощение греха. Семейство каждого благослови отца и матери, да будут наши дети благословенны, и наши семейства, да будет благодать охрана и защита над всеми нами. И друг друга мы благословляем твоими словами, да благословит тебя Господь и сохранит тебя».